Ну что, приготовим сочное мясо на ужин. Понадобится минимум продуктов. Лук, мясо, молотый черный перец и соль. Мясо нарезаем на кусочки. Лук режем полукольцами. В разогретую сковородку наливаем растительное масло и кладем мясо. Поджариваем мясо с одной стороны, затем с другой. Солим, приправляем любимыми специями. У меня черный перец и молотый лавровый лист. А теперь укрываем все слоем лука, закрываем крышкой и убавляем огонь до минимума. Пусть мясо тушится минут 40. Посмотрите, какое получилось мясо. Мягкое, сочное, а на вкус не описать словами. Попробуй обязательно. Не забудь поставить лайк.